Правила экологичной ссоры. Во-первых, нужно выбрать место, не делайте это в спальне, и желательно не в машине, потому что она потом может попадать в аварии, да. то есть энергетику нужно убирать негативную. Второе. Ограниченное время. То есть вы сегодня обсуждаете какую-то тему 45 минут, все устали, и надо обдумать, и суд удаляется на обдумывание. То есть будет время обдумать у вас и у вашего мужчины. И завтра вы вернетесь к этому еще на какие-то 45 минут. И так нужно многосерийно. Пока вы не договоритесь, не придете к общему знаменателю. Третье, что важно, говорить из позиции «я». Якотельный перевод. Я чувствую себя некомфортно, мне больно от того, что ты сделал вот этот поступок. Например, он там раскидал одежду, ему пофигу, а для вас это боль. И он думает, ну ладно, если ей больно, можно и убрать, да. То есть здесь после ссоры никакого секса. То есть если вы знаете, что у вас ссора, и после этого вы миритесь с сексом, возникает якорь, который помогает понять, что в ссоре вы возбудились, у вас у обоих энергия гормоны и потом вы обязательно будет секс то есть мужчина привыкает к тому чтобы получить секс нужно устроить скандал да или женщина таким образом привыкает бывают и так и так ситуации то есть ни в коем случае нельзя делать это два в одном то есть сначала договорились пришли к какому-то общему знаменателю многосерийным переговорах да потом уже можно будет переходить к сексу но никак не наоборот